Всем привет! Сегодня разбираю трешку из паркового квартала «Застройщик Принцип». Давайте посмотрим, что можно сделать с этой планировкой, если она вам приглянулась, и вы задумываетесь о том, чтобы ее приобрести. Поехали смотреть! Товарищи! Приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, который называется «Интерьерные встречи». Если вам интересна тема про дизайн, ремонт и как сделать красиво, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка в описании. Ну а сейчас начинаю разбор этой квартиры. Если вам приглянулась квартира конкретно эта, вы ее уже рассматривали, а может быть видите впервые, хотите узнать о ней подробнее, то в описании я оставлю ссылку на ресурс, где можно прочитать о всех параметрах этой данной квартиры и сравнить ее вообще с другими квартирами. Называется InGraphicon. Ссылочка будет там внизу в описании. Переходите на этот замечательный ресурс. Там можно сравнивать все эти квартиры. Но смотрим, что можно сделать конкретно с этой. Итак, прежде чем разбирать квартиру, нужно представить, для кого эта квартира подошла бы. На мой взгляд, эта квартира очень классно подходит к человеку, который работает дома живет один, ну или может быть с подругой, который любит а, приглашать гостей, проводить с ними время, Возможно играть в какие-то игры на столке, например. Ну то есть для меня такой портрет потребителя это такой программист, который работает на удаленке из дома, соответственно ему нужно устроить удобное рабочее место. У него должно быть большое просторное общее пространство, ну и какая-то небольшая спальня, куда он уходит изредка поспать, потому что он же в основном работает из дома. Вот. Такой портрет потребителя у меня сложился, и надо сказать, что таких заказчиков у нас в студии достаточно много бывает, поэтому я прекрасно понимаю, как для таких людей обустроить пространство. Ну и сейчас, исходя из разбора, вы поймете, почему именно такой портрет потребителя у меня сложился, почему именно для таких людей эта квартира бы подошла. Рассматривая квартиры, на первый взгляд, мне что бросается в глаза, это то, что здесь нету мест хранения. То есть при входе нету шкафа, понимаете? То есть это значит, что возможно только обустроить быстрый гардероб. А это значит, что большой семье нужно хранить большое количество одежды. Здесь такой возможности нет. Соответственно, большая семья как-то, наверное, сразу же отметается. Ну или в противном случае, вся эта верхняя одежда поедет жить в спальне что тоже не очень хорошо, согласитесь. А второй момент, пространство не выглядит просторным, а это обязательно нужно делать, нужно обязательно создавать этот простор и ощущение простора, какого бы размера квартира ни была. Поэтому я начинаю с того, что вот здесь убрал бы перегородки и выровнял бы пространство, превратил бы его вот в такой условный квадрат. Соответственно, когда мы заходим в квартиру, и, например, к нашему герою приходили бы гости, они бы просто могли вот тут прийти, поздороваться, как-то развернуться, и вот перед ними вот какое-то уже понятное, просторное, светлое помещение, которое сразу же дает настроение и некий тон. Да? Ну, то есть мы сразу понимаем, о, куда мы пришли. Дальше отсюда мы могли бы пройти в общее пространство, которое я обязательно бы объединил, убрав вот эту перегородку. Соответственно, сюда помещается хорошая большая кухня со столом и, конечно, какая-то диванная группа, мягкая зона, где может и телевизор стоять, где могут гости расположиться на мягких предметах мебели и... Удобно устроившись, затеять какую-то там игру, монополию, не знаю, и манжинариум что там еще. И здесь удобно поиграть. Барная, вот эта вот стойка или остров, как раз таки очень удобно, что можно к ней подходить с разных сторон, общаться с разных сторон. Там какой-то чай, кофе, может там вино или что-то, то есть позволяет все это делать. И у нас остается две комнаты, которые мы используем вот таким образом. То есть первую комнату я бы поделил напополам вот такой перегородкой и поставил бы два больших шкафа, то есть входя из прихожей вот в этот вот проем мы бы попадали в такую гардеробную комнату, в которой расположилось бы очень много вещей и верхняя одежда, и обувь и сумки и все такое прочее, и еще бы осталось место под какое-то подхранение еще дополнительное оставшееся место я бы превратил в кабинет поставил бы вот так стол, сюда стул здесь какие-то полки с нужными книгами, тетрадями там, и так далее. Соответственно, у нас получилось бы изолированное место для работы, большое количество хранения, отдельная спальня, там с небольшим каким-то возможно шкафом и большое общее пространство. При этом есть хорошая входная группа, хороший просторный холл. Вот это все позволяет говорить о том, что вот эта квартира идеально подходит под человека который живет один или с подругой вдвоем без детей работают они из дома и вот это вот по-настоящему получается комфортная хорошая квартира вот но требующая некой вот такой перепланировки вот такой мой взгляд что вы думаете по этому поводу пишите может быть я ошибаюсь может быть по вашему мнению здесь с комфортом расселится семья там 5 человек или 15, я не знаю, напишите, как вы это видите, и мы могли бы подискутировать на эту тему, но, а на этом все, пальчик вверх, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, да прибудет с вами муза, дорогие друзья, живите в красоте, заказывайте дизайн, все ссылки в описании, там вы меня найдете, покедова